30 октября в 17.21 по киевскому времени Марс входит в знак Скорпиона, где имеет статус второго правителя. Видео об этом транзите скоро появится на моем YouTube-канале. Посмотрите, пожалуйста. В понедельник, 25 октября, убывающая Луна в Близнецах в напряжении с ретро-Нептуном и гармоничном аспекте с Юпитером. Период Луны без курса с 17.12 до конца суток. В первой половине дня люди склонны витать в облаках. Увеличивается количество потерь и краж, поэтому следует остерегаться обмана, но при этом соблюдать честность в отношении с другими людьми. Осторожно с пришедшими идеями, так как они по большей части окажутся непрактичными. Активизация подсознательных процессов мешает заниматься деловой сферой. При необходимости контакта с химическими веществами или если принимаете лекарства, следует соблюдать повышенную осторожность возможны трудности в семейных отношениях непроявленного характера трудно понять их причину во второй плане дня ситуация значительно улучшается многие настроены на сотрудничество и понимание интересов партнеров и окружающих людей хорошее время для переговоров со спонсорами и влиятельными людьми Могут открыться благоприятные перспективы, которые важно разглядеть и не упустить. Однако, учитывайте, что период Луны без курса вечером с 17-12. Поэтому с этого времени информация и впечатления искажаются. До 5 часов вечера постарайтесь решить все вопросы или хотя бы начать этим заниматься. В целом, во второй половине дня налаживается финансовая сфера. Возможны долгожданные поступления средств. Можно успешно решить издательские вопросы, запустить рекламу, провести обучающее мероприятие или получить знания, которые обязательно пригодятся в дальнейшем. Вторник, 26 октября. Убывающая луна в Раке в гармоничном аспекте с Солнцем. Чувства обостряются и приобретают глубину. У многих людей, особенно женщин и детей, а также домашних животных, неустойчивое настроение, капризы, возникающие на ровном месте. Появляется сильная потребность в душевном общении, откровенных беседах, воспоминаниях о детстве, счастливых семейных событиях. Поэтому если одарить человека теплом, заботой и вниманием, в ответ можно получить доброе отношение, сблизиться с партнером. В этот период хорошо заниматься самоанализом, прояснять запутанные ситуации, имеющие корни в прошлом и не дающие покоя. Также подходящее время для того, чтобы направить свою энергию на решение своих бытовых проблем, семейных вопросов. Возрастает эмоциональный интерес к противоположному полу. Встречи со старыми приятелями и друзьями, одноклассниками и одногруппниками принесут много приятных моментов и воспоминаний. Среда, 27 октября. Убывающая луна в раке в напряжении с Меркурием, что дает эмоциональную неустойчивость, зацикленность на какой-нибудь мелочи. Пустые разговоры мешают сосредоточиться и работать конструктивно. На работе чаще возникают конфликты и рассогласованность в действиях. Возможно, потеря документов или мелкой, но нужной вещи. Люди склонны принимать решения, которые впоследствии окажутся неправильными. Лучше отказаться от составления и подписания договоров и контрактов, от деловых поездок, так как в результате можно получить излишние финансовые затраты или упустить важные детали. Повседневные контакты усиливают раздражительность и подавленность. Может возникнуть неожиданная необходимость разговоров с детьми, родителями, близкими родственниками. Причем общение скорее напряженное, требующее немедленного решения вопроса. Венера в напряжении с ретро-нептуном. Желаемое не соответствует действительному –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 Вечером постарайтесь отдохнуть, развеяться, совершить прогулку на свежем воздухе. Это поможет переключиться от незавершенных дел к более приятным темам. Четверг, 28 октября. Убывающая луна в Раке до 12:07. Транзит завершается оппозицией с Плутоном. Точный аспект ночью, после чего луна без курса, а с 12:07 в знаке Льва. В первой половине дня люди склонны игнорировать эмоции и настроения друг друга, в связи с чем возможны конфликты в коллективе и с деловыми партнерами, особенно с женщинами. Происходящие в этот день перемены могут вызывать страх. Обстоятельства складываются так, что необходимо отказываться от устаревших, бесперспективных отношений и тенденций. Финансовые трудности коснутся совместных ресурсов, налогов, алиментов или наследства, а также долговых обязательств. Вторая половина дня благоприятна. Луна во Льве. Венера в гармоничном аспекте с Юпитером. Достигается баланс в отношениях. Устанавливается гармония между личным и социальным. Появляются новые полезные связи. Любовные желания находят свое воплощение. И в лучшую сторону происходят изменения в семейных взаимоотношениях. Вдохновение в сфере искусства находит свое творческое выражение. Правовые, финансовые или управленческие дела будут благополучно доведены до эффективного результата. Пятница, 29 октября. Убывающая луна во льве в оппозиции с Сатурном. Дает состояние беспокойства и тревоги по поводу существующего положения вещей, финансовых дел. Напоминают о себе старые проблемы, обязательства, данные когда-то обещания. Важно понять, что прошлый негативный опыт стоит оставить позади, чтобы с оптимизмом продолжать свою деятельность. Если этого не происходит и вы фиксируетесь на мрачных мыслях, то могут осложниться отношения с любимым человеком, партнерами и сотрудниками. В некоторой степени из-за непонимания их интересов может произойти отчуждение, охлаждение чувств друг к другу. Лучше отложить разговоры с начальством, представителями власти, влиятельными людьми. Если же понять планетарные энергии сегодняшнего дня, и включить осознанность, свою волю, то можно преодолеть негативные психологические посылы и избежать неприятностей. Будьте требовательны к соблюдению закона. К вечеру планетарные энергии более мягкие и в целом позитивные, поэтому можно приступить к развитию отношений как личного, так и делового плана. Для этого могут понадобиться любые связи с внешним миром. Суббота, 30 октября, убывающая Луна во Льве до 21.08 в оппозиции с Юпитером и гармонии с Венерой. Аспекты способствуют излишнему оптимизму, финансовой расточительности. Некоторые предубеждения, предрассудки, идеологическое несогласие и опрометчивые обещания могут в будущем отразиться на личных и деловых отношениях. Пренебрежение своими обязанностями. Злоупотребление едой, сладостями, спиртными напитками может доставить дополнительные проблемы. Период Луны без курса практически весь день с 10.05 до 21.08. В это время многие люди лишены правильного видения и перспектив. Можно предпринять неправильные шаги, потерпеть убытки в дальнейшем. Лучше ограничить деловую активность и сосредоточиться на укреплении достигнутого результата. Или же просто отдохнуть, ведь суббота – выходной день. В 17.21 по киевскому времени Марс заканчивает транзит по весам и входит в знак Скорпиона. Солнце в напряжении с Сатурном. Следствием этого будут вялость и недостаточная решимость, что может отодвинуть на несколько дней принятие важных решений. События могут развиваться совсем не так, как планировалось. В 21.08 Луна входит в знак Девы, и начинается период забот, после праздника чувствуется приближение будней. Воскресенье, 31 октября. Убывающая Луна в Деве в гармоничном аспекте с ретро-ураном и Солнцем. Марс уже в Скорпионе. Благоприятный день, особенно для семейных дел, налаживания отношений с детьми ощущается прилив сил и энергии чувствуется что в ближайшие дни произойдет что-то важное и фундаментальное мужчины особенно активны и напористы в поиске удовольствий и контактов с женщинами при этом многие склонны к импульсивным действиям лучше эту энергию направить на гармонизацию личных взаимоотношений преобразовать их начинается очень активный период ведь марс Почти на два месяца в комфортном знаке, в Скорпионе. Усиливает хватку, конкурентоспособность. Помогает нам быстрее реагировать на ситуации. Легче расставаться с тем, что больше не может развиваться. Это работа или взаимоотношения. Друзья, по вопросам обучения и индивидуальных консультаций, контакты на главной странице и под видео.